Я всегда делал, как, старался делать вещи, и это вошло как бы, в понимание моё к, э, применительно к ювелирному искусству. Они должны быть эффектные, э, ясные по форме, выразительные по, как бы, по, по материалам, по отношениям. То есть те вещи, которые составляют любое произведение. Будем говорить о живописи, там тоже есть свой набор качеств, которые необходимо учитывать э, мастеру. Скульптура тем более. Так вот, кстати, скульптура к юрилюным вещам, я решил сразу и потом не, ошиб, как бы не ошибся, к ним нужно было подходить как к скульптуре. Пусть это будет скульптура так называемых малых форм, мелкая пластика, но это в первую очередь объем. И второе уже там, сочетание разных материалов, камней, кстати, я никогда не зацикливался на том, что вот ювелир, значит, металл, камень, все. Среди камень, конечно, огромное количество. А мне важно было, насколько, может быть, неожиданный материал может сочетаться с металлом. Вот здесь черепаховая кость, коралл и мамонтовая кость. То есть вещи, оно может быть и неносибельное. И ну, при желании можно одеть, и это довольно эффектно, и, и на руке тоже будет выглядеть. Но в первую очередь это вот такая а, а, пластика. А, да, так вот, с, с, каждый год какие-то были крупные смотры, и, как правило, объявлялась тема, скажем, там, «Голубые дороги Родины». Голубые. Да, кайф. Это не, э, морские Пусть. и речные просторы. Зайдешь на выставку, все синее, просто синее, синяя вода, синие океаны, синее все, что Россию или Советский Союз тогда окружало, или о спорт и мир. И вот, кстати, к этой выставке у меня были была серия. Я принес вот две вещи, серия вот таких вот колец призов. Не венок, не кубок, а вот кольца призы. Это велоспорт. Да. Похоже на. Считывается, да. Да, трек, колеса велосипедные. И приз просто как бы такой вот универсальный колонна с, с, символом, с символом как бы любой победы, там пальмовая ветвь. Основным посылом для, для рождения любой идеи, любой работе было несогласие, неприятие существующего положения. Существующего положения в, в культуре, в частности в искусстве. Ну и вот я занимался тогда ювелирным, и к ювелирным у меня тоже было очень критическое отношение. Ну, В общем, вот это меня всегда вдохновляло и поддерживало. И только вот по этой причине из своего, может быть, прирожденного нонконформизма я как бы, всегда делал работу, которая шла вразрез с традиционным взглядом. Я думаю, что это применительно вообще к, как бы, к творчеству, да? будь то литература, так, не знаю, ну, все, что угодно. Если у тебя есть проблемы, есть противоречия, только они... Причем я вот сейчас могу с полной уверенностью сказать, что только вот противоречия внутренняя твоя какая-то проблема, она, она движет, она может что-то вот рожать, подсказывать. Так вот, вещи становились крупнее. Это вот серия нагрудных, нагрудных украшений, где э, разный материал, кость, коралл, э, металл, э, уже вот этот элемент сверху, он, я его как бы сам придумал, мне нужно было не только чтобы вещь э, вызывала какой-то круг ассоциаций, но чтобы э, Одежда, элемент одежды входил в ее, как бы вот в ее в тот контекст, благодаря которому она, собственно, появилась. Это вот такие очень цветные, очень цветные вещи. Там э, цвет и в материале, в ювелирке, и вот это вот там бархат темно-красный э, с темно-зеленым. И черный, то есть вот эти вот отношения, которые в культуре узбекской, киргизской, хорошие такие, ясные, контрастные это она во всем есть, в подушках, в одеялах, и вот этот вот, вот тогда как бы мне пришлось, вот эти вот вещи, они стали началом, что ли, работы с большими крупными объектами, то есть понадобилась скульптура, которая выражалась вот. Все эти материалы они расходились э, в одну. Уже к концу моей ювелирной карьеры э, э, родились вот такие вот две вещи. Я их считаю программными. Называется субъективное отношение к э, фольклорному материалу, где собрались вообще все практические техники, которые э, участвуют в э, в работе в здесь и литье, и ковка, и чеканка, в общем, плетение цепей очень сложные, большие, большие работы. Вот сейчас эти вот работы в музее, вот одна в Москве и две здесь, в Бишкеке. И Ювелирка меня вообще привлекла, это были 80-е годы, и, скажем, на выставку, как живописец, как график, ты мог попасть, делая какую-то конъюнктурную работу на тему. Темы э, диктовала э, партия, э, Союз художников, выставку мы это поддерживали, и попасть и в этом, в этом как бы, русле вариться очень не хотелось. Очень не хотелось, было неприятно, это всегда какой-то был пресс такой он давил. А здесь я почувствовал, что здесь можно вообще выразиться как хочешь, свободное формотворчество, любую, как бы любую задачу, единственное, что как найти такую вдохновляющую базу. Я ее нашел в, традиционном, в традиционной культуре, в традиционном искусстве азиатском, но… Мне всегда было интересно переделать, переделать сделать по-своему, подойти к, с другой стороны. Поэтому вот, э, но поскольку жизнь идет и что-то происходит, и в частности тогда была проблема с Афганистаном, война афганская, хочешь не хочешь, причем я, я не делал из этой как бы, программы. У меня появилась работа, которая ответила на. Вот на те, на те вопросы, которые значит, вот возникали там, почему Советский Союз в Афганистане, что они там делают, что это за война, кому она нужна. И я сделал такую работу, она называется «Привет из Герата». Герат – провинция и там город такой, где, в общем, базировались белое серебро. Черная гравировка, фигурки, вот фигурки из самшита, две мужские фигурки, которые вот согнулись под тяжестью Красной Звезды. Ну, то есть ясный нарратив понятен, это насильное вторжение советских войск, их нежелательное присутствие в Афганистане и так далее. Работа в Москве. Ее купили купил Министерство культуры России давно уже. Вообще, чаще всего находишь вдохновение под вот, то, что называется под рукой. И у меня была такая история на базаре, еще на том старом базаре, который за оперным театром находился. Я встретил такую женщину, довольно стройную, высокую, со следами былой красоты со следами бурно прожитой э, молодости. То есть она сама по себе вызвала такой как бы интерес. И вот здесь у нее была татуировка ⁇ Зиночка ⁇ песня. Специалист. Меня просто это потрясло. Я настолько почувствовал. То есть у ее внешности было ясно вообще, что у нее там за жизнь. Действительно, это была красивая. Когда-то была. <сélvice> и, <сélvice> вот, и вот этот вот, текст, э, эта татуировка мне так ясно показала вообще. Это, как я, я будто просмотрел фильм о ней. Ну, естественно, я не, просто не мог это и задела, и настолько вдохновило. Но я долго не мог найти... Э, как бы вот форму, вот насколько выразить вот этот вот и восторг, и вот сожаление о том, что вот, вот у нее была такая жизнь, она прошла. <с Хотелось <с так красиво об этом сказать. Ну, в общем, я на какое-то время забыл. Я забыл, но я вот, вот тоже вот сейчас могу сказать, что ничего не проходит вообще бесследно. Ничего не проходит просто так. Ну, что-то если задело, да, оно всегда останется и рано или поздно оно выйдет, покажется в новом, в новом каком-то новом свете в общем мне попался кусок самшита такое дерево, плотное дерево его используют в графике для на пластины и для гравюра она так и называется, гравюра по самшиту там используется штихеля по металлу то есть оно плотное очень хорошая текстура. Мне попался довольно большой такой вот кусок такого вот диаметра э, вот этого самшита. И я вспомнил Зиночку. Думаю, блин, вот надо скульптуру резать, э, вот вырезать ее из э, саншита. Короче, начал я. Э, причем я первый раз столкнулся как бы со скульптурой в полном, в полном, то есть я, были маленькие чеканки, то есть понятно, что объем как он лепится, как начинать, как заканчивать. Но круглую скульптуру, вот то, что можно обойти, называется, ну, на профессиональном языке называется круглой скульптурой. Круглой скульптурой я не занимался. Но зеночку мне страшно захотелось вырезать. И я а, потихоньку начал ее резать. В итоге у меня получилась фигурка вот такой вот а, величины. Но Зиночки недостаточно было, у нее же были поклонники, их тоже надо было э, показать. Ведь это же, это же поклонник сделал надпись Зиночка, песня, и он выразил э, восторг. Не она же о себе э, сказала. И вот я начал резать фигурку, ну и затем как бы, вся ее жизнь э, сложная, бурная, вот, все это как фигурка фигуркой, да, я... Нашел ей адекватное выражение, копнул там литературу там всякую, мне понадобилось, значит, вот старые археологические раскопки. То есть, в общем, в культуре женские фигуры одну, то есть обнаженность очень много. Старые глиняные, отследские скульптуры гончары делали. Ну, в общем, все это пришлось копнуть и хорошо как бы вот это, то, что делать. в итоге у меня получилась вот такая вот э скульптурка ну и понадобилось понадобилось вообще следом как бы уже были поклонники и я стал резать мужские фигурки мужские фигурки кстати вот э афганская вот эта вот тема um �'t. да а вот эти вот две мужские фигурки они Вышли вот после, после... работу, кстати, я так и назвал «Зиночка песни». И, в общем, такая вот история закрутилась, и мне понадобилось вот вот такие вот прозрачные воздушные цепи. И получилась такая крупная, довольно габарит. Она вообще вот такая вот. Она не делалась для того, чтобы ее носить, но нужно было соблюсти какую-то форму. Форму, и вот форма на грудном украшении, крупная, большая, ну, причем здесь материалы самые неожиданные, вот, э, вот этот вот рожок, это тыква э, тыква горлянка, пустая тыква горлянка, э, кость солоновая да. кость, ну и ювелирка, ювелирка, и как-то потихоньку это стало выходить в, в пластику, и вот э, следы в степи. Родилась вот такая вот штука, очень красивая работа, медь и слоновая кесть, кость, материал. Это три вот высотой, вот такие вот они были, три формы, такая композиция скульптурная. Называлась «Следы в степи» – медь, слоновая кость и черный – это эбонит. Красивая получилась работа с такого очень хорошего, ассоциативного ряда, с, ну, следы степи, собственно, название само за себя говорит, вот 83 год, она сейчас в фонде в Москве, то есть вообще все вот эти вот вещи, они как бы попали в Москву, и появилась вот такая вот серия вот таких вот головных уборов по шелковому пути, я назвал ее по шелковому пути, вот такие вот как бы ассоциации каченического как передвижнического образа жизни по форме это головные уборы, материал, вот шерсть, слоновая кость, и металлы, и кораллы, в общем, все что, все, что участвовал в юридике вот в то время, я начал пере переносить, причем это не было вынуждено что ли, как-то вот органично она находила место в, в пластике, в ювелирной пластике от того времени. В любом, в любом, если оно не вызывает вот этих ощущений, что какая-то вот, какая-то аура вокруг нее, вот есть какая-то тут есть какая-то тут своя а, своя а, история. Причем я вот это было хорошо выражено, вот этот вот темно-зеленый темно фон, а, ярко-малиновый вот этот вот бархат. Ну, ясно, что это с костюмом, а, деталь какого-то костюма. То есть это вполне вызывало ассоциацию какого-то а, восточного а, костюма. Вот это вот важно, чтобы были какие-то конкретные ассоциации по поводу, по поводу чего-нибудь. И вот такая вот пластика началась тоже довольно неожиданно. То есть захотелось вот от этих вот мелких, мелких вещей, очень захотелось войти в, в скульптуру, в пластику, в крупную, в объемы. Юрийка перестала удовлетворять, как это, как это банально не звучит, творческим запросом. Вплоть до того, что э, родилась вот такая вот серия э, скульптурных там, портретов, Прически, они назывались мужские мужские прически, где место, в общем, уже тут, в общем, не осталось. Это были такие примышленные, сочиненные, сочиненные да? Или ну, как? Или ну, насколько, насколько можно вообще сочинить как? Или головы в Потому что натура, ну, как правило, смотрится меньше выставки выставке. Там, мужские прически. Вот когда волос не остается, и... Зачесывают э, там... Отпускают такой чук большой сбоку, и зачесывают, прикрывают Это называется заем. Но... Супер. Название супер. Заем. Очень многие мужчины просто не стесняются лысые, э, может быть, преждевременные, и вот такую вещь придумали себе. Думаешь, что именно, да, ну, конечно, конечно ну, крест, что, что не видно. Кстати, очень известная личность Владимир Познер, да, знаете, да, конечно, ведущий, ведущий. Ну, да, кто же не знает. Очень долго, очень долго не мог расстаться с заемом да он не сидел у него черные волосы расстал, и ну, видимо очень очень стеснялся высел зато сейчас бреется вот не помню чтобы он то есть вот здесь вот и ирония и но мне захотелось причем вот вот с этих с этих работ мужские прически как будто бы вот, то, что мне всегда хотелось какого-то ироничного отношения, чем-то там, чем э, там что-то зацепить. Э, мне всегда, всегда нравилось в, в искусстве там, эта черта, эта способность художника иронически посмотреть сверху на, на, на, на, на проблему, на вопрос. Мне всегда это было интересно. И вот с мужских причесок вот, с, этого, с этой серии, их я вот четыре, по-моему, да, у меня было восемь или девять. У нас была тогда, это был 85-й год, была большая выставка в Керни в Германии. И у меня один врач по профессии купил вот этих вот пять, тогда осталось пять вот этих вот мужских плеч. Нет, он не поехал ничего, просто врач какой-то купил вот эти... Работы. Но ну, не очень эффектно очень забавно смотрятся на то Папье-маше, бумага папье-маше и вот там материал, волос. Если ты показываешь, что... Ну, говори, говори что-нибудь такое, чтобы было интересно не только с тобой. Ты-то это уже пережил там, в процессе работы. Ну, скажи вообще, для чего это? Просто как, как пример вот такое вот упражнение, что материал может быть любой. Это упражнение на ригу, на, на, на пластику. То, что вот повторяющиеся элементы, они всегда завораживают. Ну, это как бы испытанный, давно испытанный и известный, известный прием. Если вы как бы настроены как бы продолжить вот, на эту тему, что-ли поработать, то вот, вот такие упражнения можно рассматривать как, как программу, как программу, как заявку для, для упражнений. Материал может быть, для, но я взял сушки. Материал может быть совершенно любой, я играл с баранкой, Просто вот с баранкой, потому что принесли как-то этих сушек, мы ну, с к чаю. Это могут быть буртики, вот... гайки, носешь да. так, она вот в другом И просто берешь и составляешь четыре уже фразы, уже классические фразы, которых там можно продолжать, можно закончить. Нужно этим удовольствоваться расширить, положить рядом такой же фрагмент, получается уже орнамент. То есть ты от этого никуда не деваешься, хочешь ты или не хочешь, рождается, рождается орнамент. Два разных элемента, тоже разные, разные формы. Это не значит, что вот все они вот вертикальные, если его положить, он уже говорит о другом, вокруг другая пластическая среда образуется. Это уже не, не тот, э, небоскреб, который стоит. О нем можно, вокруг ну, ну, него уже жизнь по-другому будет строиться. Если это автостоянка, которая позволит 20, э, 20 машин поставить. И ну, здесь же не поставишь, вокруг же не, тоже не, не поделишь, это уже не то само собой напрашивается перед.. Э, перед э, зданием, которое, то какая-то площадь, то есть это уже пластически будет по-другому образовываться, и это уже другая другая ситуация. Вот этот пролив, то есть здесь вот об этом его уже нет, есть вот этот, но с этим другая совсем ситуация, то есть Рождается другая, э -э -э, другая тема, которая подсказывает совсем разные, совсем разные э -э, саморешения. И здесь совсем другое, то есть это уже воспри... вот это воспринимается уже многоэтажным, в то время как этот вот э -э, супермаркет плоский, И ему нужно уже... Да, площадь, площадь уже, сами вот эти вот элементы уже диктуют, понимаете, это, ну в принципе это как бы такие вещи, архи... то, чему архитекторов с самого начала учат, но отсюда начинается пластическое мышление, вот за счет этого пространства ты понимаешь, насколько пластический, может быть выразительно да, вот это, если рядом рождаются другие, то есть это совсем другая, другая ситуация, ну и так далее вообще, ну, вы понимаете, это настолько богатая вещь, вот, все вот эти мы вот, вот да, упро... упражнения, что это <связь> же ясно, <связь> это, <уже, связь> это уже это ассоциация этой предуниверситетской площади на Ленинских горах. Да? Понимаете, вот, то есть ассоциацию можно родить моментально. Вот с этими вещами, с этими вещами надо играть постоянно. С такими вот вещами надо играть постоянно и везде. Это не совет, не задание. Без этого невозможно как бы, быть постоянно как бы, в, в тумасе. Так, мне ну, я вообще хотел ограничиться сегодня вот ювелиркой и как бы, объектами.